Сегодня у нас в работе киосид. Полная утелят ключей. Смотрим. Можно было этот пульт тоже привезти, чтобы человек перепрошел, ну, Это с моего, с моего этого машины пульт. подойдет же? Сейчас, сейчас, подождите. Если что, пойду привезу. Это уже четверта машина сегодня застряла тут. было уже по тормозам не дать уже раз. Иди сюда, куда ты? Смотри, как ребенок куда он пошел? Сейчас подтянут Take me to Sweden. Сможем, да, потом, чтобы дверь закрывался. Сейчас дайте завести. Mm -hmm. Вышел тут, вчера все, домой зашел, ключи потерялся. Искали, искали, не смогли найти. Сейчас я видео снимаю. Mm -hmm. Вот смотрите, в этой машине сейчас записано два ключа. Угу. Один вам продали, а второй где-то на руках гуляет. После того, как мы сейчас все сделаем, все удалится, останется только этот ключ. У -у -у. Они сказали, где-то тот ключ есть, просто не могу. Ну, просто, чтобы вам было поспокойнее. Ну да, желательно. Вот читайте, после этой функции все ключи будут удалены, а имеющиеся Всего работать. Добро. Ты сейчас нам два ключа да, даете? Один пока Один? Так. А с пунктом что? Может поехать за пунктом пока что? Ну езжайте, что время терять Сможешь, пожалуйста, поехать или хочешь поехать? А у него же питание Ну если машину я выключу, как ты поедешь? Сяди-ка, езжай Сейчас я ее заведу? А, ну все тогда и отсоединим питание заведемся своим ходом. Можем даже вместе поехать, -то, а то здесь не надо. К сожалению, как бы.. Да. Вот смотрите, количество текущих ключей один. Все, У -у -у. вот здесь, в этой машине, в данный момент один ключ. Сейчас мы его планируем уже запустить. А что, что, видно, холодный. Я вообще не газую, вот в чем дело. А что это, это сам? Ага. А почему? Смотрите, что там у них. Ли ему снять? да нет сейчас разобрались в проблеме вот эта вот вещь оторвалась и западает за дроссель. да конечно года уже берут свое а так все автомобиль заводится работа выполнена музыка тут хорошая вот такой вот ключик у нас получился все не теряйте ключи делайте вовремя заранее купили машину сразу приехали сделали.